Как говорит наш другой шеф Михаил Иванович Главное, что у вас сегодня день рождения А как поздравить Мы придумаем Давай, заводи лопуха Все сегодня спешат К вам на рюмочку чая Потому что у вас День особый такой И сегодня никто В этот день не скучает Потому что День рождения, праздник заводной А нам все равно, а нам все равно Ставить нам столы буквой «П» и ша. Пожелать хотим, чтобы вам везло Веселись, народ! Эх, гуляй, душа! Разрешите поздравить вас с днем рождения? И пожелать вам всего самого наилучшего от души, счастья, здоровья и долгих лет. С праздником!